Зачем нужен рутуб? Ну в первую очередь он нужен, чтобы смотреть ролики. Но когда заходишь на главную страничку, хочется с нее сразу же выйти. Лишь потому, что тут есть рутуб новость. Рутуб новость. Рутуб новость. Рутуб новость. А сюда влез Тимур Родригес. Но ну, вот что самое плохое? То, что сейчас ищут. Рецепты шашлыка. <dass> ну во-первых, армяне должны уметь готовить шашлык. <coughs> ну и что хочется добавить в конце? Что при запуске руток у тебя может